То, чего сегодня в стране нет. Необходимо субсидировать производителя, который занимается производством продукции из сырья. Потому что она сегодня обходится дороже, нежели продукции из первичного сырья. Причина недовольства экоактивистов в том числе стало место предполагаемого строительства МЦЗ в селе Осиново. Там уже расположился небезызвездный казанцем Роксинтез. И местные жители всерьез боятся за экологию и свое здоровье. Важно понимать, что задача является не только утилизация, но и уменьшение производимого бытового мусора. А эта задача решается при помощи законодательства.